Всем привет! Это словарик блокчайника на канале Galaxy. Шорт. От английского короткий. Термин происходит из терминологии фондовых и сырьевых рынков и теории, согласно которой цена актива растет долго, поэтому сделки, открытые на продажу, называются long, а падает быстро. Как правило, это связано с кризисными ситуациями на рынке. Таким образом, сделки по продаже называются short. Важной особенностью открытия шорт-позиции на рынке является то, что трейдер продает криптовалюту, которой у него нет, чтобы потом купить ее, когда цена упадет. Достигается это через процедуру, благодаря которой вы сначала берете криптовалюту взаймы, например, у биржи, продаете ее дорого, а потом, когда цена снижается, покупаете дешево. Существуют криптобиржи, предоставляющие подобную услугу за определенный процент от стоимости. Сделки типа Short являются более сложными по сравнению со сделками Long и осуществлять их следует, точно понимая последствия своих действий.